Все как обычно, ребят. Тяжей <coughs> в городе, за стяжки зелени. 3 ПТ. Да, да, отлично. Ну, они будут стоять там, подстреливать. Стерва там, смотрите, светит. Бой начинается. Ломаемся. Всех. Ой, ой, какие у вас планы грандиозные. А тебя кто спрашивает? Пиздец, блять, а? Спасибо, блять, за Плав, Ну, вроде взрослый мужик, Похоже, они на... в обход идут. В городе. Да и вкуснее. Соглашен. Они могут быть да, футом. Да, идём, что ли? Блядь, воин у них засветился, видишь, он? И... Так, ТС-ку вижу, но, блядь, я боюсь, не заберу я ее. Отлично, ребят. Да еще они стоят. Володь, не подставляйся, Володь. Пусть стоят. Что ты это, был, эск... блядь, Не заб... Ну, блядь, почему ты не забрал? Ребятки, смотрите, они в обход идут. Арту боимся. ебать саня-то я тебе закину так трое нам здесь плохо сейчас могут арту закинуть That is Пойди, бей, бей. Пойди, Блять, не пробил. Фуёло. Бывает. А нет, ты вообще это с другой стороны. Я не тебя. Где он? Торопись, вы пробивай. А, а где он? Тогда и Сэма не заметил. Меня. Доктор, у мне провал в тебя. Я к Да будем тут сам с... Славка не могу понять. Он сам Славка. справится. Сам справится. Ну и не выталкивай вы его. А то бы он съемился, Я там кому-то своему нечаянно попал, блядь. Ну щас Нефёдов тебе скажет что то <пух> Да ладно. Ты чё? Ну зато как прижал этого, а?